Здравствуйте, меня зовут Роман, я являюсь проект-менеджером компании Actor Air, которая занимается отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха. Сегодня представляю вашему вниманию один из кондиционеров фирмы Daiken, это японского бренда, который собирается в Чехии, так как адаптирован для европейского рынка. Это Эмура, кондиционер инверторной серии премиум-сегмент. Данный кондиционер имеет ряд преимуществ. К примеру, уникальный дизайн с матово-кристально-белой или серебристой отделкой, который разработан в Европе и для Европы. Это выбор между моделями на хладогенте R32, либо же на 410 Это наивысший класс зоны эффективности A3+. Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет при соответствующем обслуживании. В этом кондиционере еще более усовершенствованы энергосбережающие методы, такие как недельный таймер и датчик движения. Оптимальный комфорт благодаря передовым технологиям, к примеру, двузонному датчику движения, очень тихая работе внутреннего блока, это 19 дБ, и онлайн контроллеру Горизонтальные и вертикальные изменения положения заслонок. Гарантированная работа до минус 25 градусов Цельсия. Также данная модель имеет 4 типа размера, это 20, 25, 35 и 50 что соответствует 2, 2,5, 3,5 и 5 кВт номинальной холодильной мощности. Также хотелось бы отметить, что данный тип кондиционера может подключаться к мультисистеме и мини-VRV системе. Теперь касательно функций Эмура. Датчик движения. Данная функция определяет присутствие людей в помещении. Если же в помещении никого нету, кондиционер через 20 минут переходит в экономный режим и начинает работать в обычном режиме, когда кто-либо входит в помещение. Двузонный датчик движения. Эта функция позволяет отправлять воздушный поток в зону, где в этот момент нет людей. Определение движения производится в двух направлениях. Это влево и вправо. Недельный таймер. Нужен для того, чтобы настроить включение кондиционера в любое время дня или недели. Онлайн контроллер позволяет управлять внутренними блоками из любого места по интернету или с помощью специальной программы. А это был краткий обзор кондиционера Daikin серии Эмура. Более подробную информацию можете увидеть у нас на сайте, ссылка находится в описании. Если данная информация была для вас полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Если данная информация была для вас полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.